Здравствуйте! Сегодня у нас 10 мая 2019 года. Канал Народовластие. Программа Плохие новости. Я Вячеслав Мальцев. Вещаю из дальнего зарубежья. А, так вот. Напишите, как слышно, как видно. И так далее. И так далее. Смотрим. Слава, ты где? Значит, не видно, не слышно. Если спрашивают, где. Так, так, так. Слава, приветствую. Ой, не ори мне в ухо. Все, ну, значит, и слышно, и видно. Очень хорошо. Так. Вот. Несколько человек написали на протон. И на ВВ Мальцев С предложением Помощи, очень хорошо, спасибо И Вопросы Тут задают Ну, такого Порядка личного То есть, ну, тогда лично Ответим, потому что ну, Нельзя, так сказать, полить информацию Об этих лю Людях Так и так вот Анна пишет, что спасибо за ссылку ⁇ Красавица Мемфиса ⁇ впечатляет. Ну да, фильм очень серьезный. Красавица Мемфиса ⁇ в общем все, кто любит, так сказать, необычные такие серьезные фильмы о войне, реальные. Все с удовольствием смотрят такие фильмы. Вчера день рождения был Булата уджавы. Мы ну в связи с тем, что там про 9 мая много говорили и забыли помянуть, в общем-то, великий я не знаю, как назвать, да, русский поэт, советский поэт. Ну, действительно, на самом деле, великий поэт 20 века. Очень серьезная фигура вообще по русскоязычной поэзии 20 века. Вот. Владиславу Листьеву. Сегодня сколько там? 63 бы исполнилось. Марине Влади исполнилось 81 год. Видите, как жизнь устроена, да? Так, как либералы оплакивают Даренга Даренко все сразу раскрылись. Ну, в общем-то, это, это их дело, кого оплакивать. В Казахстане заблокировали Доступ к соцсетям и СМИ То есть продолжается Все это Именно перед 9 мая все это случилось Задерживают Тех людей у которых протестное настроение В общем-то боятся Боятся Так скажем Ну восстание, Мягко говоря восстание, Да так всем привет из Норвегии. Привет, Ген. Привет из Кенигсберга. Гуляю по Ниди и смотрю трансляцию. Привет, Ниди передай. Да, я я с удовольствием съездил в Ниду, в Неренгу, Ниду. С удовольствием, к сожалению, не могу себе это позволить. А так было бы неплохо. Такое любимое место у меня на земле. Слава привет, слышит нормально. Когда Путин смотается к своим олигархам, мы уже от него устали. Галин Кузьмина. Ну, не знаю, надо спросить его, там, когда он собирается. Я думаю, что он скажет только вперед ногами. Так. Ваше мнение о голодающем майоре. Ну, видите, если эта информация так вырвалась и везде она, так сказать, размещается, и этот голодающий майор, в общем-то, будет людей, он очень правильный. Это, это здорово. По крайней мере, я не знаю, кто он, что он. Я знаю, что то, что он делает, это правильно на этом этапе. Так что Вячеслав хорошо выглядит. Это солнце. Солнце светит, слепит. Поэтому хорошо. Вот в Сургуте 9 числа, представляете, смешно интересное совпадение. Да, прошла, То есть не пустили самолеты. Самолеты находились уже в воздухе. И их не пустили к Москве. Обратите внимание, то есть воздушную часть парада сорвали, говорят, из-за погоды. Ну, поймите, правильно, ну что там для, если для современного дальнего бомбардировщика важна погода, да, то тогда я не понимаю, как, как вообще Путин собирается там воевать, он же там все время воевать собирается. Вот для него погода абсолютно неважна, он при любой погоде взлетает, садится и, в общем, делает все, что угодно. А уж пролет осуществить на от Красной площади не представляет никакого труда, вообще ни малейшего. Да? Так что я думаю, что причина была какая-то другая. И вот странно, что так совпало, что в Сургуте собирался лететь значит воздушный бессмертный полк барсы пилотажная группа барсы это ну, краем глаза фотку видел откуда ты издалека мне показалось что на як 52 но ну, я могу пульсировать издалека совсем вот такую маленькую да они летают ну скорее всего так оно и есть да вот. потому что ну, не спутаешь як 52 вот. И э, приехали туда полицаи Всех сластали, увезли в полицию Сказали, что им сообщил аноним, что у них сломанный самолет После этого все просмотрели, обыскали, там куча народу была Полицаев с автоматами, уж точно не из-за сломанного самолета, безусловно. То есть они боялись чего-то, ну может быть листовке, там листовки там какие-нибудь самолета разбросают или еще что-нибудь такое. То есть и этого боялись. А в Москве я не знаю, чего боялись, ну что там Путина на трибуне бомбанут и все будет хорошо. А в свое время Самолеты, которые находились в училище гражданской авиации, ну такие, как якобы 17 т их все попилили. И на вопрос мой, ну, почему, а зачем самолеты такие замечательные, то есть люди могли бы их там за копеечку купить, летать, зачем вы их уничтожаете они сказали, ну приказ из Москвы, они там задали вопрос специалистам. Что может там ЯК-18Т? Может он бомбу хорошую утащить? Ну, все сказали, ну, конечно, может. 250-килограммовый. Совершенно легко, без всяких проблем. То есть они испугались, что вот эти самолеты могут им там в Кремль бомбу принести. Это времена Ельцина. Это не Мальцев. Это этот двойник пусть скажет подпольную кличку Аяцкого. Аяцкого. У Аяцкого столько было подпольных кличек, что я не знаю, о чем вы говорите. Мальцев, ты людям гарантируешь безопасность в случае, если будет бунт или еще что-нибудь? А еще что-нибудь, это что? Как Астап Бендер говорил, подлую гарантию дает только страховой полис. Я гарантирую, что будет совсем небезопасно. Но я гарантирую, что если Путин будет у власти, будет пиздец. Понимаете? Вот так может быть этот там писец будет неполный, да, а так придет такой полный, толстый такой писец с Коморских островов. Это я вот могу железно гарантировать. То, что мы... Говорили, относилось к 5-11 Да, уже сейчас не работает То есть сейчас уже Все зашло так далеко, что Кто может тут что-то гарантировать Я абсолютно убежден, что Там тех Чиновников путинских, которые попадут под горячую руку и просто на фонарях поразвечат. Это я могу железно гарантировать. Причем я, я в этом точно участие принимать не буду. Мне они нафиг не нужны. А вот та самая вата, которая сейчас носится с дедами на палке и все такое прочее, когда уж совсем все закончится, вот тогда они начнут. Лиши уже всех боится. да. Денег нет на топливо, на топливо для самолетов На параде у сказочного Не, я думаю, что на керосин бы денег нашли Тем более его навалом Я вам открою тайну, что керосин В основных частях остался еще с советского периода Вот, например... Дивизия дальней авиации в городе Энгельсе И Вы можете погуглить, ну, там написав в Яндексе керосиновое пятно в Энгельсе. Знаете, в 90-е годы, какой бизнес у тамошних бандитов был, копали ямы. Ну, кстати, достаточно далеко от аэродрома, очень далеко, там 4-5 километров, копали ямы, и в эти ямы поднимался керосин. Его очищали этот керосин, смешивали с соляркой и продавали на заправочных станциях в Энгельсе. Почему? Потому что подземное хранилище сочилось. В озеро Тензин выливался этот керосин. И сейчас это все продолжается. Огромное подземное хранилище керосина, которое еще там, я не знаю, при Сталине закачали. Потому что дивизия дальней авиации с 43-го или 44-го года там стоит в Энгельсе. А может и раньше, я сейчас не помню даже. Вот. и туда все время вкачивали керосин как под землю, как стратегический запас. Поэтому керосин у них навалом еще того керосина. Так и вот пишут про бессмертный полк, 10 миллионов человек принял участие по всей России. Ну, в 10 миллионов я не верю, но даже если они, так сказать, увеличили в половину, если 5 миллионов, то это просто, как помните, Райкинг, 2 пишем, 7 на ум пошло, да? Сумасшедшие деньги, а это люди. Представляете, ха, картинка ужасная опять. Ну, что ж, бывает. Только, только что мне говорили, что все классно. Ну, может быть, какие-то гаджеты, которыми вы пользуетесь, как-то не так показывают. Я вот прекрасную картинку наблюдаю. Вот. И сегодня, значит, вот много... По поводу 9 мая бессмертного полка сообщений, которые вчера не дошли. Мы их тоже прочитаем, потому что ну, просто весело. Вот в Саратове уже оттуда отзвонились многие... Бессмертный полк чуть был не сорвался Потому что поставили рамки И через эти рамки значит пропускали людей Которые бессмертные И вдруг ехал какой-то автобус Который тоже таких же бессмертных привез И он провалился под землю И перекрыл эти рамки Ну то есть не совсем провалился Но грунт просел Колеса у него туда провалились И он застрял И никак нельзя было пройти Видите так боженько Как будто им всем оттуда стучат Показывает, говорит, куда вы идете, долбоебы, остановитесь. Представляете, вот в Екатеринбурге все улицы затопила. но мы говорили, что там вчера можно было плавать, ну и сегодня, кстати, тоже можно было прям плавать на лодке. И гаишники отличились тем, что спасли семью, которая в машине тонула посреди города. Заехали там папа, мама и дети И гаишники вытащили Детей и в общем-то спасение Утопающих в центре города Случилось, представляете То есть это не анекдот, это правда То есть сейчас можно Вот как бы погибнуть В центре города провалившись Куда-то в Нарнию, утонув в какой-то Большой луже Я помню в советский период Вот у меня Воспоминания осталось о ну, поселки в Саратской области, он там городом считается, да, там, не знаю, селом Екатериновка, перед Ртищево есть такая станция Екатериновка Это моя подруга там была на практике в тамошней больнице и срочный был вызов. Бабушка утонула в луже. Там была такая посреди Екатериновки огромная лужа. Ну, как Гоголь описывал, помните, в этом, в, э, как поссорились, значит, Иван Иванович с Иваном Никифоровичем, да? Такая же лужа описана и у Ильфа и Петрова, да? То есть, это такая классика вообще. И бабушка утонула Но мы думали, что это относится только к советскому периоду Пока при Путине уже, я не знаю, пачками не тонут Десятками, в, я не знаю, больше десятка в год людей тонет в луже И вот пишут, что дождь пробил крышу ГУМа Представляете, какие должны быть чугунные головы, если дождь с градом пробил крышу ГУМа, а вот этих вот бессмертных не поубивал. Я уж удивляюсь. Вот видео хорошее такое прислали. Вот так оно выглядит. палка пишут бессмертный палка да. вот Боженька говорит как будто вот оттуда сверху говорит долбанутые куда вы идете по домам расходитесь причем везде в Саратове автобус провалился в Екатеринбурге все улило Везде, где-то все горит Дымом заволокло, люди там задыхаются В Москве градом крышу гума пробило Этим, я говорю, с чугунными головами Пофигу, пофигу на все вот. И Число пострадавших от грозы в Москве увеличилось Ну, помните, вчера я сказал 10 человек А мне там даже написали, что 6 ну Я не ошибся, 12. Я думаю, что их больше. А облака не разгоняли. Ну, зачем 400 миллионов? Они пригодятся им где-нибудь. Зачем они будут 400 миллионов на разгон облаков тратить? Да? Так. И Путин принял участие в шествии бессмертного полка на Красной площади. Представляете, то есть интересно видео -то посмотреть, а ему как полысый башке поплешивые там этими градом. Ой. Вообще, Путин, конечно, вот я поставил даже на заставку вот эту вот. Да, вот видите, Голый король. Я сегодня в Твиттере написал, что, вспоминая известную сказку, люди с брезгливостью говорят про Путина. А король-то голый, рабы же восхищаются. А голый-то король, вот это точно, абсолютно, Вы представляете? То есть вот все эти рабы, они прекрасно знают, что король голый. Для них это ничего нового. Для них не нужно как бы это оглашать, это, это очевидно, это аксиома, они к этому привыкли. Они просто говорят, смотрите, вот этот голый какой он, у нас король какой, молодец, там вот впереди полка бессмертного идет и прочие замечательные вещи делается, просят так... А что Путин за 20 лет сделал? Ну, как что? Вот он с посланием каждый год почти, ну, или почти каждый год выступает. Вот бессмертный полк там возглавлял, выходил с дедом, с папой на палке, да? Ну, а чего этого недостаточно за 20 лет? Так он только начал жить, только начал работать. Я вспоминаю, товарищ мой, я уже рассказывал эту историю, но она такая модная была в там шестом седьмом году, потому что я не от одного человека а, слышал, и в Кремле очень модно было там, всей, вот, всем шо, шмонькам во времена Суркова давать именно такие ответы. Так вот товарищ мой спросил, причем спросил именно у Суркова, он говорит, ну а что, вот, ничего не делайте ну тут вот, вот, вот, такой бардак, все валится там в жопе мира. И они все как под копирку давали один и тот же ответ Они говорили, ну вот если мы 40 лет залупаться будем То мы достигнем уров уровня, э, значит, Португалии говорит, А Путину-то тогда, я уж не помню, 57, что ли, там, 58 Ему жить надо сейчас Вот и Это главный был постулат, что Путину надо жить сейчас А больше никому жить не нужно, вы же понимаете Главное, чтобы Путин жил. Путин уже опас на улице. Я думаю, вокруг шло, шла толпа этих рыбаков, попов и так далее. С ФСО. Как они? Они же любую роль играют. Тут они с дедами на палке были. Хороший раскачивать лодку. Даже не ту же. А где Навальный, где все куда-то делись, все Доренко грохнули, кто знает? Ну, не знаю насчет Доренко, а зачем он Доренко-то грохать? Кому нужно грохоть Доренко, вы мне скажите. То есть не обязательно все люди, которые умерли, их там грохнули. Я не думаю, Доренко, что он там Борис Немцов, что ли? Чего его грохоть? Так, и Путин не удивлен, что бессмертный полк поддерживает во многих странах. Ну да, он же знает, сколько на этот бессмертный полк отстегивает бабла. Я понимаю, что там 90% тоже так украдут, но что-то доходит народ, там, который эти бессмертные полки водят, в полководцы. Бессмертные полководцы, они не бедствуют, да, друг у друга воруют эти дедов на полке. Мы это уже проходили. Толпа артистов ССО. Да, я думаю, что им пора Там многим давать заслуженного Народного артиста А как же, ну они, кем только они Столиварами были Там токарями, слесарями были Попами, помните Были рыба... Этими рыбаками Были Летчиками были, кем они не были -то, вы мне скажете. То есть кем еще были Может я что, забыл Так. Слав, ты зря успокоился, наверное, насчет чего я успокоился, интересно. Я вроде как бы не успокаивался, да? Внук Рогозина прошел в парадном строю по Красной площади. То есть все над медаль. А как же, ну там дождь такой Ливи, не внук Рогозина, такой новый помет. Динозавриков, да. А вот как интересно, вот эти вот дети, этих вот чертей, они динозаврики. Ну, мы придумали, помните, имею ввиду виду сына Боярского, который пел там динозаврики, Блин, прям вот. Хотелось бы леща выписать такого. При случае обязательно это сделаю. А вот. Остальные-то, а дети детей, дети динозавриков как-то тоже должны, новые динозаврики, новые поколения динозавриков, понимаете, под них тоже надо, места доходные под них, бабло надо и так далее, под тех, кто не уехал ну в основном там вот у всяких Там Мизулиных, Хренулиных Они там все разбежали, живут на западе И только посасывают бабло да Им там, там должности им не нужны А этим же должности Сейчас нужны будут Обязательно главные Так Стерхами, амфорами были Да Тут все гораздо хуже Чем ты думаешь Если это ко мне относится То я сразу вспоминаю Как в свое время Писал Брат Джон Кеннеди да. И вот он писал Что когда мы там Шли на выборы да, С братом То там Хренами поливали и президента И э, власть э, Так сказать в Вашингтоне В Белом доме И э, считали Что вот ну, Даже лишкует Что это просто выбор и поэтому надо Долбить по максимуму Но говорит, когда мы пришли в Белый дом Мы, мы поняли что Мы, мы даже не Недоповысили не, не, не градус То есть даже не знали на самом деле Как все херово так что, наверное, сколько хранится керосин, ну, как сколько он хранится, если его из-под земли добывают, когда он там, 200 миллионов лет назад, 280, да, когда миллион лет назад образовался под землей в виде нефти, да, вот, и некоторые сорта нефти, да, там какие-то, там, как она, дубайская, там какие-нибудь желтые вообще можно просто брать эту нефть такую, и заправлять чистой нефтью, да? Так, он, наверное, хранится вечно. А что с ним будет, с керосином -то? Это углеводородистое соединение. А. Скорее всего, Даренко убили, он дал оценку Суперджету как говно. И что? А это и, и Суперджеты есть говно. И все говорят, что это говно. Один Даренко сказал, что это говно, и все его сразу убили. Тогда всю страну надо убить. Это ерунда. Вот царица Руси Некст написал «Ненавижу все эти бессмертные полки, после того, как в прошлом году на майские праздники у нас пропала девочка восьми лет, и поисковики призвали волонтеров на поиски 9 мая с полумиллионного города, откликнулись всего 30 человек, все остальные предпочтили чтить мертвых». Ну, я не думаю, что все остальные знали, что надо идти искать девочку Но в любом случае знал-то много людей И э, наверняка они не пошли никуда, не, не, не в этот полк Вячеслав Лебедь, Немцов, генерал Петров, Доренко выступил на Майдане В Киеве обещал посадить Путина с кучмой железной клеткой возить показывая мазки а Путин может выждать как крысы в углу но я не слышал такого что говорил Даренко об этом поэтому это во-первых а... во-вторых ну, сколько людей говорили еще худшие вещи слава приветик от земляка Саратсон Чужбину про Ландо Старый ждет вашего комментария, пожалуйста. А что про Ландо? Я даже не знаю, что там с Ландошкой еще что-то случилось. Его еще куда-нибудь посадили. Я даже не знаю. Так. В Нижнем Тагиле на параде 9 мая возили клетку с фашистом и собаками. Вот видите, вот такую, по улице слона возле, видите, народ радуется. Там фашист в клетке какой-то. одна а клетки вот такая надпись. Фашизм на свалку истории. Представляете? То есть едут фактически. Все, что делает Путин сейчас в стране, это фашизм. да? То есть мне говорят, это не фашизм. Мне говорят, это имитация фашизма. Я вам скажу что любая имитация фашизма – это и есть фашизм. Понимаете? Ну, так мир устроен. Так что у Путина стопроцентный фашизм, может быть, какой-то там фальшивый фашизм, имитационный фашизм, как угодно. То есть, не такой, как там как везде, да, но у нее все через жопу У нее все не как у людей да, Все карликовое И фашизм карликовый Так и надо назвать Карликовый фашизм Вот все, вот видите, родилось Карликовый фашизм Обязательно распространяйте это Прям в качестве вот цитаты дня Карликовый фашизм То есть имитация фашизма Это тоже фашизм Карликовый фашизм Так, опять про свалку засрали уже все. Вот. И пишут, что вот Карликовый неофашизм. Да нет, Карликовый фашизм. Почему неофашизм? Это слишком сложно для граждан. Неофашизм. Вот. И а -а -а -а. пишут сейчас. Что самое плохое, ну, в связи с 9 мая, это война. Да нет, Путинщина гораздо хуже любой войны. В войне есть возможность победить, есть возможность сражаться с оружием в руках. Путинщина хуже, она убивает гораздо больше людей, Путинщина. Так, гибридно так, да. И при этом, говорят, да мне мы не сражаемся, нельзя брать в руки оружие, вы что, граждане. Нанофашизм. Да, нанофашизм. Не, ну нано будет такой маленький, а это карликовый такой, карликовый фашизм. А вот всякие придурки пишут. А знаете, почему в США и Европе нет аналогов Дня Победы? Потому что они никогда и никого не побеждали. Вот по, по, потому их и коробит от нашей победы От какой вашей победы, кого они не побеждали Кстати, представляете, какие дебилы и там я прочитал сообщение, а, в этом столько там Да, правильно, вот прям в самую точку, в яблочко ну, в, как он выразился, да, в Европе и в США День Победы 8 мая отмечают по многим причинам, да, ну, потому что 8 мая как раз был подписан э, этот, как он, господи, Медговор о капитуляции. Вот, и... Э, 8 мая поэтому отмечают Ну, в России считают, что там вот освобождали Прагу еще 9 мая На самом деле, ну, конечно, не так Почему 9 мая? Потому что нужно было дать людям день победы такой Со Сталиным во главе, а 8 мая уже вечером, собственно, победа-то свершилась Поэтому, ну... Хотя, если честно, этот документ просто ненадлежащими людьми, как, как посчитали ненадлежащим были подписаны еще 3 мая. То есть с 3 мая уже все как бы, боевые действия практически не велись. Но только что вот разве в Праге, да. Поэтому.. В Италии я не заметила, чтобы отмечали День Победы. Нифига себе, Италия, страна ОСИ, сражалась на стороне Гитлера, да? В Германии должны деды выйти там с этими в и отмечать День Победы над фашизмом. Не, ну в Италии, вы знаете, я... Что я никогда... Нет, я был в Италии, но не, не в этот раз. Я два раза был в Италии. Но это было давно, очень давно. И за свою жизнь... Я, я тут недалеко от Италии живу, и поэтому на средних волнах принимает итальянское радио. Я иногда его слушаю. А кроме всего прочего, здесь очень на юге Франции связи с Италией очень такие плотные, близкие и так далее. И поэтому, когда я вот за всю жизнь я слышал, ну, может быть, раз 200, а может быть, 300, а может быть, 500 песню о Белла Чао, песню о «Партизан» э, итальянский. Да? Так вот, один раз я точно помню, я слышал, когда смотрел фильм «По следу тигра» был ребенком. Второй раз ее пел Муслим Магомаев, я ее слышал по телевизору. Все остальные разы я ее слышал здесь. Я не знаю сколько, 300, 500 раз. Ну куда там, радио не включишь, там песни итальянских партизан». Ну так, понимаете? Поэтому Насчет отмечают, не отмечают Если вы посмотрите Улицы 8 мая Есть в каждой европейской стране Практически в каждом городе Так что Просто у них нет победы бесе. Ну что, они сойдут с ума И будут, кроме всего прочего Страны Антанты победили В Первой мировой войне Они это очень хорошо отмечают Очень хорошо А символ победы, кстати У них и в Первой и во Второй мировой войне Это Маг, Красный мак. Если вы помните самолета Ланкастер Совсем недавно вот Несколько лет назад Как раз 8 мая, в День Победы в Лондоне скинули с самолета Ланкастера, с бомболюка, маки Там какое-то безумное количество маков Но в России-то маки запрещены, поэтому люди не, не знают, что такое маки Я вот здесь вот хожу, здесь на каждом углу растут маки То есть никто и не знает, что это оказывается очень э, страшно да, И что все сразу станут наркоманами, если будут расти маки Так. так на корабле Миссури закончилась война. Да, имеется в виду Вторая мировая война, подписание договора с Японией. В Италии даже мафия была против фашистов, мафиози также должны ходить со своими дедами на палках. Ну да, если вы помните, Лаки люча наш приехал из Америки и даже некоторое время мэром города был в Италии. Вот. И мафия на Сицилии помогала захватывать какие-то рубежи. чал в Германии уже два года Гоняет без конца по радио Ну видите как А в Берлине был бессмертный полк А кто прошел? Внуки солдат вермахта Да, мы говорили, что Следующий год надо обязательно Учудить в Берлине подвить немцев, сказать Выходите на бессмертный полк В Крыму вандалы Осквернили памятник героям Великой Отечественной войны ну и вот вопрос. То есть Путин считает Крым своим, да, и кому он будет сейчас подавать нот протеста. То есть когда это случается в какой-то европейской стране, а памятники, ну часто, Оскверняют вандалов очень много, то пишут какие-то, значит, там письма мелким почерком, да? а вот это куда? Это кому? Так На параде Победы показали какое-то оружие радиоэлектронной борьбы Шептун. Говорят, оно невидимое, потому что видели только те, кто смотрел по телевизору. А в реальности этого оружия не было. Его там нарисовали, я так понимаю, при помощи компьютерной техники. Сейчас многие об этом пишут. Шептун такой. Так что на параде Шептунов они пускали. Очень, очень веселое. Занятия. Вот такие вот прошли на параде тоже установки, видите, это автозаки, я так понимаю, едут, то есть вот, вот тут пишет парад в Москве показал, кто у власти РФ главный противник, это граждане России, ну да, если на параде автозаки, надо было еще этих в касках там так далее Вот до Праги, я так понимаю Доехали эти волки А тут написано Гитлер плюс Сталин Все, все нормально Вот И Во Владивостоке говорят Такой парад, я не знаю Может быть это фейк Вот видите, одни китайцы И у них деды на палках, в шапках В китайских И так далее В общем, не знаю что это такое? Даже не могу комментировать. Вот и э, так вот. Сейчас еще что-то хотел показать. А, вот хороший плакатик хотел показать. Стоп, варье и дармоеды. Руки прочь. От Дня Победы. Очень хороший плакат. Просто гениально сделанный. Путин так хорошо нарисован. Все как положено. Такая мразина такая. Так. И. <свят> Что-то куда-то Фотку хотел еще одну показать. Она куда-то убежала. Ладно. Там на фотографии. Вот Москва, машина едет там. Кремль, и написано Москва вечная память. То есть я так не понимаю, не, не, не понял. Все, Москву, Москву похоронили, что ли? А вот он, вот он нашел. Вот видите, вечная память. Москва вечная память. Москву похоронили. Все. Ужас какой-то. Ну, бывает, что ж так и в питере тоже произошло событие интересное в реке там я так понимаю какая река но ну, это не неванна а невка или где там плавал гроб гроб открытый причем а в гробу лежали очищенные гранаты. Почему полный гроб очищенных гранат плавал по Питеру? Вот, не знаю, но весело. Такая, такая развлекалочка, да? Пишет, после кокса и не то напишешь. Где вы это находите? Я нахожу это вот в информационном мире. Где нахожу в основном в российских СМИ. Я именно беру из российских СМИ, чтобы потом не говорили, что это какие-то придумали там на Западе. Такая интересность. В Иркутске бушуют лесные пожары. Тушить не собираются, будут искать виновных. То есть написали, виновников лесных пожаров в Иркутской области найдут по данным сотовых сетей. То есть тот виновник, он идет с телефончиком и сотовая связь определяет. Там источник, значит, возгорания, оттуда все началось, а там вот такой телефончик засекли. Вот этот и поджог. Представляете, какая прелесть. Сейчас горят, пишут, 17 тысяч гектар леса. Я думаю, что гораздо больше, судя по тем вот снимкам, которые сейчас делают. Я думаю, намного больше. Так. В Преамуре рухнул автомобильный мост. Ну, к Дню победы, видите, празднование именин бедоносца, да, то есть фактически вот этот День Победы стал именинами Вовы Путина, да, он там ходит, за ним толпа народу с дедами на палках, на самом деле, вот кто-нибудь из корректуристов, нарисуйте, что идут деды, на, на, то есть идут вот эти вот люди, а на палках у них у всех Путин, у всех, вот у всех, куда куда ни плюнь на любой, на любой портрет, смотри, а там Путин. В виде женщины, в виде танкиста, в виде летчика, в виде там санитарки, там в виде кого угодно. Такие вот дела. Так, мост вот обрушился. Напуганные дети. Значит, это вот тема, я ее уже поднимал. Спасли герои ГИБДДшники, новые герои. Спасли детей, которые тонули посреди города в легковой автомашине. И серьезное ДТП с легковым автомобилем и троллейбусом произошло в Дзержинске. Выехал автомобиль на полосу встречного движения. Врезался... В троллейбус погибли 4 человека Двое получили тяжелые травмы Продоренко пишет, что умер От разрыва аорты Ну, собственно, вчера и говорил, что Маловероятно, помните, что он разбился на мотоцикле Потому что, ну, упасть на мотоцикле и погибнуть от этого Шанс не очень большой, травму получить Да, можно там что-нибудь оторвать Очень часто те люди которые бьются на мотоциклах, Да даже в более страшных условиях То есть вырезаются и так далее И остаются живыми Превращаясь в чайник или самовар Знаете что такое чайник или самовар Чайник это когда Один какой-то Слен остается Или там рука Или нога да, такой называется чайник а если не остается ничего, ни рук, ни ног, то это называется самовар. Ну, это с войны такой жаргон. Причем я не думаю, что с Второй мировой. Я думаю, что это жаргон еще там с давних, с давних времен. Где Навальный? Спрашивают, а я откуда знаю, у меня его точно нет. Вот я так оглядываюсь, нет у меня Навального. Где должен быть-то? Так, Да нигде он не ищет Ни по каким другим ресурсам Кроме как в Твиттере Все эти фотки и почти все его новости Тоже из Твиттера Какая глупость А вот пожалуйста давайте смотреть Росбалт Кузи Молова На уровне третьего этажа Сорвалась с простыни Неизвестная женщина Смотрим предыдущую новость. Откуда? Вести. Ру. Сергей Доренко умер от разрыва аорты. Так что ты врун, товарищ. Из твиттера я беру очень мало. Очень мало. Так. Вот в Каспийском море горело Азербайджанское судно Но это было вчера, вчера мы не говорили Пострадало 14 человек Об этом тоже российские СМИ Сообщили И телеграм-канал Сообщил Значит Сообщил агентство Тренд Если вам интересно Да Очень Я помню историю по поводу Вот Каспийского моря рассказал один человек, который был штурманом эскадрильи дальней авиации, и его родной брат сейчас является... Ну, одним из руководителей России. То есть он формально, то есть не премьер-министр, не Путин, но формально тоже величина, которая там в случае, если тот то тот там подохнет, да, то он может исполнять обязанности президента. Но ну, если там перед ним 5-7 Должностей, люди с 5-7 должностей там отправятся. Но я не буду говорить, скольки, тогда будет понятно, кто Так вот, брат у него служил в дальней авиации штурманом эскадрильи. Вот Как-то они полетели бомбить закрытые квадраты в Каспийском море. Но это был еще в советский период, там, наверное, в конце 60-х, в начале 70-е 70 годы, все-таки, это было. Ну, отбомбились там, причем визуально должны были наблюдать эти артиллерийские мишени, они их разбомбили, а потом еще пройтись, нужно было посмотреть, что все, всем конец, они прошлись еще постреляли там из задних этих турелей, да, 116, постреляли, при, прилетают в хорошем настроении, докладывают, что... Мишени уничтожены, а Штурман Балка говорит: как уничтожен да вас там и не было. Они говорят, как не было. Ну, стали сверять карты, оказалось, что карта у них старая. не, не там недельные двухнедельные давности. И они очень долго думали, кого же они там уничтожили, Созванивались со всякими рыбхозами, там и так далее, думали, что каких-то рыбаков, может. Ну, так, так и не выяснили, так и забыли об этом. Слушай, Мальцева только из-за его комментариев и отношений. Не, ну тут человек, в общем-то, как бы сомневается, говорит. Помнишь, говорит, тут, Робят сомневаются, да? Аэрофлот увеличил число отмененных рейсов Суперджет-100 до 10. Видите, как здорово. И главный редактор. Маш, да, Маш, наверное, редакция. Ну, если это по-английски, да? то есть так, Маш это что это, ну, это какой-то замес, да, Маш, ну, салат, замес, ну, что-то какой-то. Мишанина Сообщил об обысках в редакции. Якобы вот, говорят, что это связано с тем, что их журналист. Работал по вот этой аварии С, суху, с, да, с Суперджетом С этим сухим да? А прокуратура вроде предъявляет Что э, Продюсер телеграм-канала Мэш Маш Миха... да, Михаил э, Кум... Кумбров Да подделал какие-то якобы документы. Но я так понимаю, что это просто повод, да. То есть подделал какой-то запрос, то ли от прокуратуры, то ли в прокуратуру, то есть какой-то подозрительный запрос на электронную почту, там ну формальный повод для того, чтобы провести обыски и для того, чтобы запугать людей, которые действительно, я думаю, занимаются вот гибелью этого суперджета и нарыли там мэш да, мэш? ну наверное все-таки не мэш да, считается. Может, и не знаю, вот, и значит, в боязни людей летать на сухой суперджет обвинили журналистов. Это очень хорошо. Помните, я говорил, что не надо летать, не надо. Никто не боялся. Потом самолет упал, сгорел. Теперь все боятся. Надо продолжать это. Надо продолжать и рассказывать, что ни в коем случае близко не подходите, не садитесь. Даже рядом там не, стой, не, не стойте пописить. Да? Просто близко не нужно. Да? Чтобы люди разворачивались и уходили. И это хорошая паника. Заранее нужно это все гнать, эту волну, чтобы близко не подходили к этому самолету, потому что, я говорю, если они могут заставить ходить с дедами на палке, могут заставить там, я не знаю, за копеечку какую-то, даже не за копеечку, а просто из-за страха подбрасывать бюллетени за Путина, то они заставят и заставляют летать на гробах. Но надо что-то начинать отматывать, включать заднюю. Люди боятся самолетов, очень боятся. Поэтому на этом легче всего сыграть. Говорит, нет, не летайте на суперджет, это дрова, и это правда. То есть если там выдумывать ничего не надо, это правда дрова. Мы же это циховики. Сухое супер-рус-говно. Аэрофлот. Так, так, так. Шереметьево включили в десятку лучших аэропортов мира. То есть, какой-то Air, Air Help. Версия Air Help. Хер, Хер, да, Ну, я думаю, что это хелп Как раз проплачивается Путинцами, поэтому 10 лучших аэропортов Выглядит так Хамат-Катар, Токио Япония Афины-Греция Афонсу, Пена, Бразилия, Гданьский аэропорт имени Лехо Валенцы, Международный аэропорт Шереметьево, Чанги, Сингапур. То есть, представляете, официальная версия, версия лучших аэропорта мира. Это аэропорт Лос-Анджелеса, аэропорт в какой еще там. В Саудовской Аравии да, или в Арабских Эмиратах. Я сейчас за, запутался, могу наврать. Естественно, Шарль-де-Голь, да. Аэропорт. Э, какие еще? Здесь вообще их нет просто, представляете? А, ну... Причем там в первую десятку Аэропорт Бенгурион В Тель-Авиве Даже не входит Представляете То есть там десятка аэропортов А он там где-то 11-12 бен -Гурион. Совершенно невероятный аэропорт да? а, а здесь Шереметьево Зато входит блядь. Но Это пописец То есть какие-то вот Аэрхелп сразу после того Как сгорел в Шереметьево может быть, по этому принципу Выбирали аэропорт Где больше сгорело, тот и лучший Сухой даже слишком А, а чё сам Вот Вова Путин надо, надо, наверное, голосовалку такую Устроить, да Или вообще референдум Пусть Вова Путин сам на суперджете летает Я так считаю, да Что он там летает на... Или 96-м. Так. Вот Александр Иванов спрашивает, чей Крым? Александр Иванов, твой Крым? Езжай, забирать Там тебя уже ждут в Крыму. Ждут, говорит, бля, когда, сука, Александр Иванов никак не приедет за Крымом, бля. Дураки, а. ой, жуть какая-то. МВД назвало самые частые в России преступления в 2019 году. Можно вот даже без МВД сказать, что это будет кража, потому что кража всегда самое часто совершаемое преступление. Это вообще просто артисты какие-то, просто суперские артисты, да? Эх, ну, понятно, что корыстные преступления, количество их возрастает по двум причинам. Первое, потому что их рисуют, такое количество. Ну, человек там, совершает из-за очень тяжелого материального положения под час голода кражи из каких-то супермаркетов. Да, его выловили, подмолодили. Да, с супермаркета взяли справку Что вот там такая-то сумма Он еще заявил о том Что он там не первый, а третий раз И вот такие-таки вещи украл еще до этого Ну все, взяли еще справки Все, сколько там? Ну, 10 тысяч рублей Все, иди в тюрьму У Славика Сушняк часто прикладывается, да, уж Сушняк с чего? Мы вчера с тобой были, голубчик, и сегодня в эфире, да. Медведев подписал постановление о вхождении России в топ-5 экономик мира. Ну, почему, молодец какой, да, вот... Постановление подписал, как, как Путин, какому-то джину дает поручение. Так и Медведев тоже. Вот подписал постановление, все, должны войти. Если не вошли, то к нему какие претензии? Он же постановление подписывал, никаких претензий. Так, доходило... Вот пишут до резких высказываний и разборки, значит, между Лавровым да, и японским министром иностранных дел по, значит, вот как раз островам. И пока не договорились, но будут вот снова встречаться в конце мая и договариваться. Вы в это верите? Не договорились. Ну, чтобы было понятно, Путин за нас бьется, как бабушки там, блядь, бьется он за тебя Эх, и артисты Сушняк пишет, он у всех, это верно Вячеслав, команду Зеленского идете Ну, во-первых, меня никто не приглашал в команду Зеленского Во-вторых, у нас как бы своя команда Мы вопросы как бы решаем связанные ну, в том числе и с Украиной на основе народовластия. Если а, будет по пути, и нас пригласят и скажут, давайте напишем вместе программу по народовластию, давайте напишем проекты законов, которые Рада должна принять, чтобы а, был прямой народовластие. Я с удовольствием это сделаю. Так, Ваня Лудов. Ваня Лудов какой-то пишет Что-то насчет Крыма никак не успокоится Ваня Ваня Лудов Лавров увидел в действиях США Угрозу для России В Азиатско-Тихоокеанском регионе То есть США угрожает России Я прочитал только что статью На нерусском языке Угрозу да? где эксперты рассказывают, что вот те ракеты, которые вчера Ким Чен ын запустил, это и есть российские искандеры. То есть причем вот серьезные люди, и они говорят, что Путин, ну, мало того, что атомные подводные лодки с оружием отдает Индии, да, ну, представляете, это вот там как это вообще... Э спрягается с договором о нераспространении ядерного оружия да там ядерную лодку на забираем да, с полным вооружением в в аренду в аренду можно забрать ядерное оружие средство доставки этого оружия в аренду это хереть не встать во временное пользование помните как в зеленом фургоне а кимчаны ну я так понимаю подарил вот эти самые Искандеры, которые там кого-то смешат или не смешат. И Лавров говорит, блин, ну сша как там сильно угрожает. Там надо ну еще чего-нибудь посерьезнее подарить. И МИД призывает Иран больше не сворачивать своих, свои обязательства в рамках ядерной сделки И не отказываться призывает Европу от покупки иранских энергоносителей То есть там все прям сидят и слушают, что там Лавров скажет, от чего отказываться Кому что там делать в Иране, кому делать в Европе Ну надо же засветиться, то есть они тоже там участвуют, что-то они там делают после войны лодку отдадут. Ну да, я тоже так думаю, когда-нибудь с Пакистаном немного замутят, да, друг в друга атомные бомбы покидают. Эстония попросит для России новых санкций. пишут это. Президент Эстонии Съездила, поговорила с Путиным да, А потом говорит Ну как в швейке, сделайте ему Добавочный клистер Ну так и должно быть Я понимаю, что говорили не об этом И Путин эти санкции не волнует И вот мне бы интересно Узнать, о чем говорила Президент Шейстонии с Путиным За закрытыми дверями Это очень подозрительно не, ну, может быть, там как бы, чисто материальное поощрение имело место. Я вполне это допускаю. Даже 90%, что это так. Но все равно остается маленький такой вот кусочек недоверия. Может быть, только, не, не только в деньгах дело. Россию заподозрили в манипуляциях с валютой. Министерство финансов США. Но они просто какие-то шутники. Путинскую Россию заподозрили в, муни... в му... манипуляциях с Россией, с валютой. Даже описываем можно, как можно. -то. Это можно там заподозрить человека, что он дышит воздухом, да там, или ходит в туалет, гадит, наверное. Трамп рассказал о красивом письме от главы, значит, КНР Си Цзинпин написал ему какое-то красивое письмо, и он ему теперь собирается позвонить. Ну, я не знаю, в чем красота письма, в том, что там написано, да, или в том, как оно написано, но я могу сказать Трампу словами да, Ямамо Тома из моей любимой книги «Хагукуре». Цинатома сказал, что Письмо Пиши так, чтобы Его не было стыдно Повесить на стену Это цитата оттуда из Хаггуре вот, Понимаете? То есть, я понимаю, что Азиаты так и воспринимают То есть, если какое-то красивое письмо там Пришло Трампу, то Он может его повесить На стену, будет не стыдно Считается вот... а это опять про ракеты. Ладно, мы уже проехали эти ракеты, которые считаются. Хуан Гуайда призвал венесуэльцев выйти на митинги 11 мая. Ну, в общем-то, надо призывать уже не уходить, конечно. То есть, выходить и не уходить. И, в общем-то, продолжать борьбу. Ну, там... Со стороны Мадура конечно насилие нарастает и я думаю, что если будет всплеск этого насилия, то близлежащие государства будут гуайда оказывать помощь. Такие вот дела. Бывший охранник, вот мне пишет Слава, очень много ошибок в области вооруженных сил, особенно что касаемо ВМФ. Возьмите консультанту, гарантирую вам успех и качество комментирования. Ну, во-первых, вы мне напишите, укажите, какие ошибки. Потому что вот у вас много ошибок. Нет вопросов, какие конкретно, какие ошибки? Да? Да? То, что подводную лодку Путин отдал Индии, это вообще известно. Можете погуглить. Путин там в аренду подводную лодку отдал Индии. Я думаю, вылезет масса информации. Причем это же давно был. Уж лет сколько? Пять, может больше. Ну, может не 5, Ну, не помню. Сколько? Ну, уже давно. Это не вчера было. Так, бывший охранник президента Бразилии возглавит разведку страны. Ну, видите, как хорошо. То есть, вот все удивляются, говорят, впервые какой-то, значит, не а, человек из разведки возглавит разведку. Ну, какая разница? То есть, разведка обслуживает интересы руководства страны, да? То есть поставил того, кто, кто ему нравится, президент, кто его охранником является. Такой путинский вариант. Какая банальность с этим письмом? Так. Это уже не первая АПЛ. Да, ну одна построена, устроится по проекту, да, российскому. Лидер арт-группы «Война воротников» объявлен в розыск в Австрии. Там что-то предъявлено обвинение в создании руководства боевой организации «Деркрейк» и в незаконном обороте оружия на территории Штирии. Ну, не знаю, как, как с доверием можно относиться к спецслужбам Австрии, если... Англичане отказываются спецслужбы Великобритании Отказываются передавать Какие бы то ни было Сведения спецслужбам Австрии Считая что они Сотрудничают с Путиным Так что Писал Гаврила Сыдзинпин Что Путин Скрытый Ход Хун Вейбин, правильно? Хун Вейбин, красный охранник. Хун Вейбин. И на президента Филиппин заполз огромный таракан. Представляете? Он сказал, что это либерал. Таракан этот либерал. Это вот прям э -э, Дутерт, конечно. Э -э, но посмотрим, чем он закончит. Если он как обещает нормально уйти и больше никуда там не пытаться избираться, то, то он просто весельчак. Да? Но я боюсь, что может так не закончится. Россия передала НАСА замечание из-за запаха спирта на МКС. Интересно, как же российские космонавты запах спирта почувствовали. я Думал, то есть. Вот говорят, что прилетал вот этот Dragon 2 грузовик, да, а там пары из-за из пропилового спирта. Вот, ну, Может быть, я не знаю, меня там не было, я там не нюхал. Но, но что-то в этом сообщении как-то что-то как-то не тем пахнет, я, я не пойму. Надо разобраться и больше сведений Но ну, что-то это с душком сообщение И не спиртом пахнет Вот пишут, что теперь вырастить зубы станет возможно в любом возрасте Ну мы помним, когда много лет назад, уже в 13-м, кажется, году В Колумбийском университете США В других учебных и, значит, в научных учреждениях выращивали зубы мышам. То есть там им вырывали зубы, что-то там делали какие-то манипуляции, и у них вырастали новые зубы. Сейчас я так понимаю, с какими-то еще животными попробовали, и зубы вырастают нормальные. То есть вот в ближайшее время научатся. Выращивать зубы Вместо того, чтобы Дырявить и делать Эти импланты да. 10 мая были Отменить 14 парных рейсов Пишут Видите 14 а Говорили 10 Это сухой суперджет Это хладагент Пишут Да Вячеслав, а я сегодня двоих с вами познакомил Они выразили словесные аплодисменты Николай Денисов, спасибо огромное И этим двоим привет тоже Это очень здорово То есть нас должно становиться все больше и больше Люди должны, просто обязаны Помогать другим Видеть, что происходит на самом деле Просто это наша обязанность Нести информацию людям. Джефф Безос э, представил прототип аппарата для высадки на Луны. Сообщение ТАС, Не Твиттер, как вы сказали. То есть аппарат показали. Который может совершить Мягкую посадку на поверхность Луны Имея полезную нагрузку От 3,6 до 6,5 тонн И так далее Это вопросы к Использованию недр Луны Там что-то Путин с Рогозиным Все примеряются Как они Луну будут доить Не получится Луну доить Нет у них Нет у вас методов против Кости Сапрыкина, Да то есть, обмануть... Невозможно физику, химию Невозможно обмануть Можно в социальной жизни обмануть Пенсию отнимать Можно э, что-то недоплачивать Можно э, кого-то Доводить до самоубийства Сажать в тюрьму Это можно, все совершенно спокойно А вот как только упираешься в гравитацию Земли, блять, ну ни хера не получается Ни у Рогозина, ни у Путина Ни у других мудаков Никак не получается, представляете Когда Упираешься в естественный закон, константы естественные, да, все ничего не получается. Тут уже нужно быть естественным. Не получится быть вот таким сказочным, да? Приходится быть настоящим, а настоящих нет, там все сказочные. Поэтому не получится ни с высадкой на Луну у Путина, вот у Безоса получится, у Маска с Марсом получится, у НАСА получится, у французов получится, у евреев получится, с, этой, с этим аппаратом, который упал, сделают еще один полетит, у китайцев получится, у Путина не получится, потому что он сказочный, а нужно настоящий, чтобы что-то делать. Ученые нашли след ядерных испытаний на дне океана, то есть залезли в Марианскую впадину, а там те маленькие рачки, которые лазают, они радио какие-то частицы радиоуглеродные, какие-то радиоактивные в себе носят, ну, по крайней мере, следы термоядерных испытаний. В этих частицах ученые уловили Представляете, какая прелесть Как засрали планету С 50 по 60 год Просто в жесть, как засрали Я понимаю, почему они остановились То есть, наверное, они поняли Что если они не остановятся То еще пятилетка и все И кирдык там всем Но, видите, в определенных элементах там Период полураспада и полторы тысячи лет и больше. То есть ничего же не изменилось с момента, как стали проводить ядерные испытания. Хотя, ну, есть у людей представление несколько другое об этом феномене, да, или феномене, как помните, как Раневская говорила. Ей говорили, надо говорить феномен Она сказала в микрофон Феномен, феномен, феномен А кто хочет, чтобы я говорил феномен Пусть идет в жопу вот, Приблизительно так Так вот Насчет феномена очень хорошо Вот этого как раз Написано в Утро магов Павели Бержи вот они обратили внимание, но ну один из них был физиком, а второй журналистом. Но они обратили внимание на одну особенность, что дети тех родителей, которые подверглись радиоактивному излучению, гораздо умнее. Это как раз те самые дети индиго, у которых там в десятилетнем возрасте отмечается интеллект 150 IQ. Ну это как показатель ребенка индиго, 150 IQ в десятилетнем возрасте, все. Нормально, вот он этот ребенок Индиго И они обратили внимание, что в тот период Что таких детей было немного и только вот, вот таких родителей Которые попали в зоны облучения и так далее И потом идут испытания по всему миру ядерного оружия Происходит авария на Чернобыльской АЭС Кроме всего прочего, если вы помните Скайлоп тот разваливается в атмосфере со своей э, станции до да, атомной внутри, да, то есть огромное количество. То есть говорят, что чтобы засрать всю атмосферу, надо атмосферу, на большой высоте выкинуть там всего 400 грамм э, сильно радиоактивных веществ. Ну, там было гораздо больше. когда Скайл упал, помните? Ну кто-то помнит, кто-то в этот момент еще и не родился У кого-то только, может, родители там в детский сад ходили Поэтому странная такая ситуация с, этим, с этими ядерными материалами Ну что, человечество... Как вот эти рачки носят в себе радионуклеиды, и что это влияет на развитие человечества, это безусловно. Может быть, действительно это даст какой-то значительный качественный толчок. То есть сделает нас умнее. Ну, я имею в виду человечество. Нас уже не сделаешь умнее, особенно тех, кто ходит там на этот безумный полках уже умнее не сделаешь нич ничем. Не ни ни ни ни атомной бомбы, ничем. Так. Так, вот пожар в нотр -Даме отравил почву вокруг собора свинцом. Ну, классический вариант крыши всех соборов средневековых из свинца. Помните, если кто читал, как из тюрьмы бежал Казанова? Он разобрал крышу в свинцовую, вылез на крышу, да, потом разобрал снова и залез в это же самое здание, только в другую половину, где там библиотека, что ли? Я уж не помню, ну как что-то там был какое-то административное здание, и когда утром его открыли, он просто ушел. Так вот, свинец-то везде, конечно, и я так понимаю, что, ну, наверное, такого вреда-то он не причиняет. Если вспомнить, вот, и мы говорили по поводу качественного скачка от радиоактивных веществ, да, то вот сейчас просто вдруг ни с того ни все в голову пришло. Те исследователи, кто исследует кости древних римлян, да, обращают внимание на огромное количество свинца. И вот те люди, которые готовит блюдо древнеримский по их рецептам, обращает внимание, что сироп, ну самый любимый древнеримский сироп, это вишневый сироп, это все римляне перлись от этого, у них просто это самый любимый, так сказать, лакомство. Он ну, для обычного человека Смертелен совершенно, потому что варится все это в огромных свинцовых котлах. И свинец с, вместе с вишней, так сказать, вступает в химическую реакцию вместе с теми веществами, которые вишни Находят и вытягивает эти молекулы свинца попадают вот как раз в огромном количестве в этот сироп, и человек потребляет этот свинец. То есть таким образом тысячелетия в Риме, тысячелетия варили сироп. Можете себе представить? То есть, ну, я имею в виду там Двасочной Римской империи, да, даже больше, чем тысячу лет получается. Да? То есть две почти тысячи лет получается. Ну, чуть меньше. Вот. И... То есть, как видите, не выродились, не деградировали, хотя говорят, что такое количество свинца убило бы там всех, всех на свете. Так. Вот тут показывают. Ну, я уже читал, что дочери Доренко просят там расследовать причину. Ну, естественно, они будут считать, что его убил молодая жена. Кого же еще, кого же еще винить, как молодую жену? Поэтому в смерти молодая жена всегда должна быть виноват. Хотя есть русское выражение, да, помните, у, по поводу крутых горок, да, укатались и крутые горки. Именно к этому это относится. Если вы помните, таким же образом умер Джо Досен, и тоже обвиняют, ну и многие другие. Так, напоминаю, что вы смотрите канал Народовластия, программ Плохие Новости Напоминаю, что мы сейчас собираем Вот на мобильную студию Деньги, то есть что такое Мобильная студия, ну это домик на колесах Как тот, на котором мы ездили На выборах в 2016 году на выборах в Парнас и в Европе он очень нужен, чтобы мы собрали группу журналистов и могли работать по всей Европе, ездить, снимать, вот там не дай бог, да, загорелся. Собор Мы снимем собор, да, но на самом деле не, не это главное, главное не, не, не репортажи о том, что там соборы горят так же, как и в России, как и по всему миру, а о тех вещах, которые в России не показывают, то есть о тех преимуществах, которые имеет Европа и не имеет Россия и в связи с тем, что у власти там крыса такая, голый король, да. Свинец развалил Римскую империю. Может быть, не знаю. Я думаю, что... Так. Слава чужой горе, гибель детей в России почему-то неинтересна. Видимо, для тебя сегодня или вообще ты вроде всегда забудусь о России, говорил, переживал. Ладно, понятно. Досен, Доренко, ничего не понимаю. Лев Румянцев. Вообще о чем речь -то? о чем речь-то, какие дети, про каких детей. Конкретно, вот сейчас о чем вы? То есть про Даренко нельзя говорить, про Досена нельзя говорить, надо говорить о детях. О детях я сегодня поговорил. Я говорил, что вытащили, вот спасли детей, слава Богу, да, которые тонули там среди Екатеринбурга в машине. Каждый день я говорю о тех детях, которых травят, Каждый день. Я начал первым об этом говорить. Никто об этом не говорил. Я начал первым об этом говорить о том, как падают ворота э, хоккейные, там, футбольные, убивают детей. Я стал первым говорить о том, что дети умирают в школах и не от уроков физкультуры. И до сих пор тема никто этой темы не касается. Рассказывают про то, что перетрудились на уроках физкультуры и так далее. Так что ты что-то это загнался, товарищ. Дядя Слава, после твоих слов о санитарах путинцах и э, разлагающейся клячей России Перестаю обижаться на хуйло Ну как можно обижаться на опаруши, опаруши жирущих труб Это даже не бизнес, это естество Жутко, мне самому страшно вот даже, даже не представляете, как страшно я, я тоже, потому что ну, мне человек пишет, вот мой товарищ, э, так сказать, достаточно близкий друг, спасибо Путин, это, причем вчера пишет, 9 мая, он показывает, кто есть кто. То есть так бы мы не знали всех этих пидорастов, считали приличными людьми, а это вот спасибо ему, ну, он, он пишет, да, даже не знаю, как, как ему спасибо-то сказать, да? Ну вот... И многие другие вещи. То есть Вова действительно как лакмусовая бумага, даже не как лакмусовая бумага, как фенолфталиин, да, помните, такой тоже был. Ну, фенолфталиин это пурген, да, то есть он, он там розовый цвет с этим я сейчас могу забыть с кислотой, когда и в синий, когда со щелочью да, или наоборот, напишите, да, то есть вот Путин это самый финолфталиин, да, то есть вот все сру, дальше, чем видят, Но зато вот видят, кто, кто есть кто, вот такой вот странный подход, да, ну, вообще, конечно, «Дорогой мой Мальцев, вы оппозиционер?» Я не оппозиционер, голубчики. Потому что оппозиция – это те, которые сидят там, что-то рассказывают да, о, о, о, о том, как надо, как надо там писать против Путина там, и, и так далее. Я представляю сопротивление, а не оппозицию. То есть, реальное сопротивление тех людей, которые реально сопротивляются путинскому режиму. Понимаете? Оппозицию ну, – те, которые ждут, когда там ждуны. Так можно назвать оппозицию. Да? Причем, если вы скажете, что там оппозиция Навальный, нет, он тоже не оппозиция. Они называют себя оппозицией, чтобы как бы не попасть под определенный э, расклад. И многие другие, кто борется с Путиным, называют себя оппозицией. Но это не оппозиция в чистом виде. В понимании, вот в нашем российском понимании оппозиции нет. Оппозиция – это вот э, там, Жириновский, да, Зюганов оппозиция. Не смешно? Мне смешно. Как можно меня, там тех людей, которые борются с путинским режимом, равнять с этими оппозиционерами, так называемыми? В США обнаружили дерево возрастом 2600 лет. Я так понимаю, что это болотный кипарис. Каким-то образом исследовали, не убив этот кипарис, исследовали количество годовых колец, ну Я так понимаю, что они хотели посмотреть, когда были засушливые годы. Потому что кольца отличаются, когда были годы более влажные. И обнаружили, что ему не менее 2624 лет. Круто. А вот Путин... Поздравил Конюхова Федора С окончанием первого этапа Кругосветки на лодке Вот видите какие успехи есть Люди там Какие-то космические корабли Представляют Которые полетят на Луну В ближайшее время да? Какие-то люди что-то с Марсом делают Кто-то там зубы выращивает Кто-то рак лечит Кто-то там спит вылечил А вот Путин у видите, какое достижение. Бессмертный полк какой раз по счету. 74 раз, да, победил фашистов. И Федор Конюхов на весловухе куда-то прихерачивал. Ну, классно. Я понимаю, Федор Конюхов... Ну, как человек, как путешественник и так далее, очень уважаемый, и ни в коем случае не надо на него наезжать. Да, он, он развлекается как умеет, так сказать, справляется со скукой, как умеет. Но путин там причем? Путин, блядь, опять вместе с Федором Конюховым греб, блядь. Летел вместе на воздушном шаре, взял Берлин вместе, блядь, там с советским народом. Все вместе делает Путин со всеми, блядь. Конюхов фейк. Ну, фейк не фейк, а... Так. И... Так, хочу вам прочитать донаты. Так, сейчас. Одну секунду. Ага. Вот, отлично. Отлично. Все не открывается. Хорошо. Так. Так. Так, так, ага. Сейчас обновим. Напоминаю, что вы смотрите канал «Народовластие», Программа «Плохие новости». И что под видео есть все наши кошельки, почты. Пишите на почты Те люди, кто хочет принимать участие в движении народовластия. Строить партии народовластия и так далее. Луц и Синека. Они нуждаются, обладая богатством. А это самый тяжелый вид нищеты. Да. Ну, если вспомнить... Сократические сочинение Ксенофонта, то как раз он говорил про Сократа тоже приблизительно то же самое, что ну, в смысле от имени Сократа, что когда его спросили богат ли он, он э, очень сильно удивился и говорит «Это в зависимости от, а, а, а, от того, что вам нужно, да, то есть если вы если у вас есть все, что вам нужно, значит вы богаты Если у вас нет чего-то, чего-то не хватает При этом там огромное количество денег да. То есть он сказал, этот, вернее его спросили, этот-то богатый Он говорит, ты, ты спрашиваешь, есть ли у него деньги Потому что как богатство это совсем другое да, Леонид, спасибо Ирина М, копеечка на усмотрение Татьяна Кувшинка Интересное позднее выступление Сергея Даренко на его канале Говорит Москва от 6 мая Там он говорит о гибели сухого суперджета Он в 2000 году рассказал Что Путин назвал Жен моряков с подлодки Курск 10-долларовыми шлюхами Выступал против вырубки леса Китаем Такие журналисты редкость Да нет, а почему редкость? Не, ну Даренко такой Конечно, индивидуум был, но он на историю России повлиял очень негативно. Что там? Ну, вот давайте не будем только Доренко хвалить, да? Благодаря кому Путин сейчас в кресле-то в своем находится, как Сережа Даренко продвигал это единство гребанное. И вполне нормально работал на Березовского. Понятно, что они там с Березовским ошиблись. Не на ту лошадь поставили и так далее. Но благодаря их усилиям пришел к власти Путин. И Даренко там был впереди планеты всей. Я когда... А мне подбросили наркотики с пистолетом. Это было 11 декабря 1999 -го года. Как раз были выборы в Государственную Думу. Путин был премьер-министром. Еще Ельцин был у власти пока. Но ну, числился, по крайней мере, и э, вот это Событие произошло Ну у меня во всех местах Как говорится были свои люди И мне из правительства э, Звонят люди Говорят там из Москвы Запрашивают материал вот как раз По твоим всем этим делам Я, я говорю ну их... А, не, не Вру не из правительства Из ГТРК С ГТРК мне позвонил э, Ну не буду называть фамилию человека Хотя в общем то он как бы не это, ну, сейчас не под обстрелом, но все равно на всякий случай. Да. И, потому что один раз он заявил о том, что хорошо, что в этом зале приличные люди нет ни одного члена партии Единой России. И когда я это где-то указал в своей статье, он очень напрягся, говорит: слышь, ты это убери. Поэтому не буду его называть. Так вот, он мне позвонил и сказал, что то попросили, то есть делала ГТРК какой-то пасквильный материал на меня, там Пташкин какой-то этот, Валера был такой журналистик, в общем, какое-то говно. И позвонили из Москвы, попросили им прислать этот материал, чтобы по Первому каналу, ну или там по какому, я уж не помню, Доренко выступал, и именно нужно было на имя Даренко посылать. Он мне прям переслал все эти реквизиты. И я это очень хорошо запомнил. Очень хорошо. У меня нет иллюзий относительно дарел Но усмотрение дали не вслух. Хорошо. Так. Да, может быть. Напиши еще раз. Может быть действительно в спам. Но я посмотрю в спаме. Иван Манчегор, вчера в городе Новокузнецк Кемерской области молодого человека 21 год задержали стражи галактики местного ГУВД якобы за митинг. На самом деле Игорь, являющийся сиротой, просто разбил палатку на улице, так как положенную от государства квартиру ему не дают под различным предлогом. Помочь надо, да, Иван, напиши на почту, как-то как надо связаться с этим сиротой, нет вопросов Поможем и с адвокатами поможем, в том числе И, в общем-то, я думаю, надо продолжать это Надо это продолжать и с палаткой, и со всеми делами Они ничего не смогут, не смогут сделать, он не митингует, ему жить негде и это тот сирота, у которого продали квартиру. Но я так понимаю, что таких сирот очень много, которым должны были дать квартиру, а продали и деньги поделили подонки. Ну... Нет вопросов, я готов помогать и информационно, как угодно. Салават Уфа. Здравствуйте, Вячеслав Вячеслав. Смотрю у вас с 15 -го года. Благодаря вам я научился легко парировать любые выпады ватников. Вы научили меня анализировать и отделять правдивую информацию от лживой. Спасибо вам за то, что вы делаете. Огромное спасибо, Салават. Это очень приятные слова. Так идинах и слава очередной маленький вклад на усмотрение твой добрый и не кровожадный музыкант я не фили киркоров короны не вешаю восемь инструментальных альбомов за спиной приходится воевать с музыкальным менталитетом страны чего в башке у людей обнимаю будь обнимаю очень хороший вот очень мне нравятся вот эти письма прям прекрасно написано, вот, в, в, в короткие фразы а, а, и троеточие, можно уже дорисовать все остальное, любой умный человек, и получается огромное письмо, нет смысла писать огромное письмо достаточно вот такими фразами, я думаю, что в будущем это будет некая новая форма эпистолярного жанра, действительно так ну может быть, поколение, воспитанное на смс и должно так мыслить, и это правильно. Я, я, не, я не иронизирую, я считаю, что это правильно, это, это абсолютно объективно. То есть, это новая форма написания чего-то. Валерий СП, спасибо. Так, Кот Верный Маринечка, слава добрый вечер всех э, и, и всех адекватных с великим праздником Великой Победы. Горько стыдно и противно смотреть на это. Победобесие. Неужели все это происходит с моим народом? Вот каждую секунду. Я -то думаю, с, моим, с моими современниками этот день уже опошлен, и нам срочно нужно организовать новый день победы над путинизмом. Спасибо, все точно. Вот очень, очень верно. То есть Путин так обосрал этот день победы, что можно только вернуть день победы, если 9 мая свергнуть Путина. Валерий СП. Так. Все. Дальше я всех читал. Так. Ага. Так. Членский взнос по усмотрению Виваля Революсион Мечтатель Спасибо огромное, спасибо Валерий СП Это я уже прочел Так, сейчас новый я Открою Другой донат И прочитаю Напоминаю, что вы смотрите Канал Народовластия Программа «Плохие новости» Я Вячеслав Мальцев, и под видео есть почты Протоновские. Это для тех, кто поддерживает народовластие и хочет участвовать в этом движении. И для предложений, для всяких мыслей и так далее. Ну, есть моя почта www.mail64sabagaggml.com. И есть кошельки, в том числе кошелек, на а, собираем мы сейчас на передвижную студию, чтобы мы могли работать в Европе, быть мобильными и не тратить больших средств на то, чтобы перемещаться в Европе и там спать не под забором и не в гостинице, которая стоит очень дорого, а чтобы можно было вот в этой передвижной студии на студию Леонид, огромное спасибо, Андрей. Так, Фил 31 на мобильную студию, Посильная помощь. Огромное спасибо. Серег Горгбор, спасибо. Сергей, спасибо. Владимир, спасибо. Она не... Спасибо, славно на мобильную студию. Прошу, помогите. Больше никто этого не делает. А именно это очень нужно сейчас. Да. Так. Мария, власть, совесть народа. Спасибо. Так, Елена, Альба СПБ студия. Да, студия. Да. Спасибо. Через маленькую П, то есть смерть Путина, а и Бандиозерный. Влад Фром С.Ф. Привет, Слава. Несколько раз пытался поддержать чью-то идею десяткой в десятку, но никто, кроме меня, по четвергам не донатил с этой фразой. Лучше буду помогать на студию. Спасибо, Влад. Огромное Спасибо. Так, Артем. Тоже спасибо Артему. Так, Шарапов, это уже было у нас. Так, Татьян Кувшинка с Днем Победы на мобильную студию. А это уже было тоже. Так, и... Ага. Так. Все пишут спасибо, слава, все будет хорошо Победа непременно придет Удачи и береги себя Благодарю вождя за жизнь В новой исторической эпохе Спасибо Даренко был на Майдане А ты? А я делал революцию в России Даренко делал революцию в России? Нет? Не делал, да? Даренко был журналистом, который получал от власти деньги. А я был депутатом, который ни хера не получал никаких денег и боролся с этой властью всю свою жизнь. Как ты вообще можешь сравнивать? На Майдане Доренко там был. Вот это вот мне больше всего нравится, да, там какие-то отдельные проявления. Где-то что-то человек где-то был, что-то один раз он сказал. И он этот человек уже герой такой прям. А был он там, не был там, хер его знает. Надо всю жизнь человека отследить и посмотреть, чем всю жизнь человек занимался. Ни одну секунду в своей жизни. Хотя она может определяющей быть секунду. Может он в эту секунду там тысячу человек спас. А если он просто в эту секунду что-то там сказал. А Даренко был на, на, этом, на Первом канале и предлагал Путина на кол посадить. Я что-то не слышал ни хера. А я предлагал, блядь. Артиста же мне А зачем? Так Сейчас Так, Сейчас я попытаюсь вот тут Разблокировать Что-то не открывается Хочу Так, так, так Ага. разблокировать так сейчас. Ага, все. Спасибо, что вы нас смотрите. Меня смотрите. Спасибо, что вы а -а -а -а, так что-то что не работает. А -а -а -а. Так, ну, да, тогда все-таки придется заблокировать, конечно. Спасибо. Да здравствует революция. До завтра. Надеюсь, Ой, ну, завтра, наверное, мы не будем выходить, А вот Иван, наверное, выйдет в 9 часов. А в воскресенье на арт-подготовке, наверное, я буду вещать. Ну там еще по письму надо поработать обязательно, это мы дополнительно скажем. До свидания. До здравствует революция.